Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и сейчас вышел новый скриншотик, мне об этом написал подписчик, спасибо артемки скорее всего, ты посмотришь данный видеоролик. Сегодня мы разберем данный скриншотик, он, конечно, достаточно небольшой, но имеет огромнейшую и ценнейшую информацию по поводу самой игры Приветствия 2. Итак, что мы можем сказать? Мы можем сказать то, что локация Привет все 2, а именно... Если у нас игра будет поделена, на как я предполагал ранее Будет находиться именно в старой доброй локации Равони Чури И я, скорее всего, был прав То, что действия игры при 2 непосредственно наложены на действия игры при И мы находимся в старой доброй локации А именно в локации Равони Чури, еще в тот момент, когда дом был целый Мы можем понять о том, что это старый дом По вот этому вот подвалу и по самой структуре дома также мы можем понять это по могиле дочери. И вы спросите, как я догадался о том, что это могила дочери? Ну, давайте заглянем на то, что здесь находится детская игрушка. Причем эта детская игрушка, ну, явно, э, ну, девчачья, женская, можно так сказать. А также мы видим Ворона. Что может говорить то, что Ворон, скорее всего, является Ареном? Либо же Ворон является просто каким-то персонажем, о котором мы пока не знаем. Но он является все-таки персонаж, который будет в сюжете Я ранее предполагал, то, что Ворон у нас просто находится как персонаж И то, что в сюжете он будет как тень То есть физического участия он не будет носить сюжет Но оказывается, он носит полнейшее участие То, что мы сразу и видим здесь Ворон готовится явно напрыгнуть на соседа А сосед оборачивается на нас Скорее всего, мы продолжаем следить за ним Что показано на дереве? Это что у нас здесь класс Глаз, скорее всего, это какой-то клуб Клуб соседа, который следит. Или же этот глаз означает проект Маяк. И проект Маяк каким-то образом связан с дочерью соседа. Ну, скрин достаточно небольшой. Свое мнение по поводу данного скрина пишите в комментариях. Всё, свою точку зрения я уже высказал. Буду ждать ваше мнение. Всем удачи!